Кипи широкой под экраном Нас окружил как конец слой И трое суток с басурманом У нас кипел кровавый бой Мы отступали, и он за нами Толпами тысячный он путь нашел, стелал, телами и кровь струил на снежный дол. Мы залегли, свистели пули и ядра, рвали все в куски, Но мы глазом не сморгнули. Смерть носилась Мы редели Геройски все стоял казак Про мы Слышать не хотели А это Желал нам враг Держались мы И затем перенулись вперед С лицом пробитые лежали герои и Наши здесь и там, и снеж презрения Бросали горсты в лицо своим врагам Но путь Нет, и все они узом остаток их ведет кровавый след. И снявший голову с героя злодей седло я вязал, чтоб похвалиться после боя, как и он чем овоявал. А мы, собрав тела героев, Могилу верили в ней, Для мира вечного покоя Зарыли всех богатырей.